Привет, студент! Через пару мгновений ты будешь в курсе всех новостей студенческой жизни. Целый день команда «Универ собирала все самое свежее и интересное специально для тебя. А обо всем по порядку тебе расскажу я, Петрова Дарья. Смотри сегодня в выпуске. Покажем талант миру. Представители «Универ ТВ» и «ЮФМ» вернулись из Германии. Новые идеи улучшат жизнь. В КФУ прибыли представители «Сименс Медицина». К работе готовы. Казанский федеральный сотрудничает с крупнейшим вузом Пекина. Научные разработки Казанского федерального заинтересовали одну из ведущих компаний по поставке медицинского оборудования «Сименс Медицина». О том, что именно привлекает большие компании в Казани, узнаешь далее.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 Научная и образовательная жизнь Казанского федерального покорила внимание Пекинского административного института. Его представители не упустили шанс приехать в старейший вуз России и убедиться во всем лично. Чем же запомнилась эта встреча, расскажет Аделя Шемилова.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 Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике веб News. Чрезвычайный полномочный посол Великобритании в Российской Федерации господин Лоурен Стэнли Чарльз Бристоу прочитал в КФУ лекцию для студентов. Также господин посол анонсировал расширение грантовых программ для иностранных студентов, пребывающих в ВУЗе Великобритании для обучения в магистратуре. 3, 4 и 5 ноября в научной библиотеке Лобачевского пройдут тренинги и семинары по мультимедийной журналистике «Мультимедийная бариста», «Мультимедийная кофейня» и «Мультимедийный мозг». Мероприятие проводит эксперт Оксана Силантьева, тренер-консультант в сфере внутренней, внешней и массовой коммуникации. Инженеры Книтукаи имени Туполева выиграли мировой чемпионат по изготовлению изделий из композитных материалов Composite Battle World Cup Kazan 2016. Российские разработчики заняли весь пьедестал почета по технологическим показателям, обойдя команды Китая, Индии, Белоруссии, Германии и Казахстана. Гребцы Павловской академии спорта и туризма собрали коллекцию наград на всероссийских соревнованиях по академической гребли «Осенние старты». В копилке академиков 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых награды. В Казани стартовал турнир по регби среди школьников «Юный динамовец». В соревнованиях принимают участие будущие спортсмены в возрасте от 9 до 18 лет из разных городов России. В Казани открылась хоккейная школа Даниса Зарипова. Планируется, что центр подобного уровня поднимет спортивный престиж Казани. Елабужский государственный музей-заповедник присоединился к всероссийской акции «Ночь искусств», предоставив посетителям развлекательные программы четырех своих музеев. Посетители ожидает музыкально-поэтическая программа «Содружество МУЗ, цветовые картины и песочное шоу. Ежегодный фестиваль «Зиландкон» может переехать в пригород Казани. Планируемый переезд связан с ремонтом в Доме культуры Ленина. В Елабужском институте Казанского университета прошел конкурс по технологии среди школьников. Чем удивили юные таланты, узнаем в следующем сюжете. 29 октября на базе инженерно-технологического факультета Елабужского института КФУ прошел восьмой межрегиональный конкурс по технологии «Созидательный труд школьников». В нем приняли участие более ста ребят со всей республики Татарстан и соседних регионов.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 Из Германии представители Универ ТВ и ЮФМ привезли с собой множество эмоций и впечатлений. Давайте окунемся в мир радио и телевидения и узнаем, как это все происходит там, в Германии. Чемоданы собраны, посадка закончилась, а это значит, что впереди у представителей телеканала Универ ТВ и радио ЮФМ только самые насыщенные дни работы с известным германским радиокоракс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 В планах «Радиокорекс» и «ЮФМ» хотят начать тесное сотрудничество. Они обсудили создание общего контента. Планируется, что наше радио будет готовить программы на русском и немецком языках. Тем же самым будет заниматься и «Радиокорекс». Таким образом, наши передачи будут транслироваться в Германии, а их программы на нашей волне. Анна Глазунова, Универньюз. Вот и все новости на сегодня. Зарабатывай больше баллов и положительных оценок. До встречи!